Кажется mm -hmm. она вылезает сюда Кажется она вылезает сюда Да хуё тебя Оху, бля, все. Я очень хочу сюда залететь сзади. Бля, я тебе это делаю Это яролаж, пиздец. Я-я-я, салют. Как я обещал, я здесь. Так, все. Заебись. Так, надо что-то на фон включить. Я с вами вроде как должен был сегодня поговорить и поотвечать на ваши вопросы. Бля, это так непривычно, короче. Не, не, я не про это. Непривычно, когда типа ты ведешь разговор с человеком, а он типа, ну, ну, вообще, короче, не может никак с тобой разговаривать. То есть, блядь, как бы ему не хотелось, у него ничего не получится. И ты типа разговариваешь, если не смотришь телефон, то тяжело получается. Так. Блядь, хуйня. О, все, отлично, я нашел. Плоху, пускай будет что-то на фоне хотя бы играть. Так, все. Вам... О -о -о -о. В общем, всем салют, как у вас дела? Рассказывайте, сколько здесь уже поднабралось. Так, давайте я, наверное, сразу, короче, перейдем к вопросам, которые вы оставили мне. Я на часть из них, по крайней мере, попробую ответить, потому что там хуйни очень много. А, ну, надеюсь, мы что-нибудь сейчас выловим, интересно, и поговорим с вами. А, так, так, так, планируется тур и мерч. А, над мерчем сейчас работает одна девчонка, а, Снежана. Я, я, я, я не, не совсем помню, как ее... Нет, нет, нет, она собирается, типа, делать э, технологичное какое-то ответвление, типа, и она будет его, по-моему, SN, SNJ называть, ну, типа, как сокращенно. Вот, с ней я... мы хотим сделать коллаб, и не хотим просто наклеить какой-то принт на футболку, то есть мы хотим придумать какие-то края, придумать какие-то интересные штуки, поэтому вся эта штука э, затягивается, и... Не может сделаться там в, в кратчайшие очень сроки. Но я думаю, мы придумаем какие-нибудь интересные штуки, которые будут и интересны, и. покупабельны. Хуево, блядь, есть слово. Я не знаю, блядь. Вот, короче, надеюсь, все будет хорошо Конечно. в этом плане. Да, а в плане тура, ну, у меня сейчас, типа, произошла такая внутренняя. Массовая смена кадров и так далее, я не могу в этом плане ничего сказать, но рассчитываю, что ну, может быть весной мини-тур хотя бы мы постараемся реализовать. Вот, сразу скажу, все вопросы по поводу баттлов вообще нахуй, давайте найдем что-нибудь, что у меня еще не спрашивали. О, охуенный вопрос. Типа, что я думаю по поводу камбэка и Финча. вопрос, бля, вопрос Да, ну, на самом деле, вообще ничего не думаю, если честно. Потому что, ну, типа, что, что, что я должен думать по этому поводу? Человек, типа, работает над музыкой, что-то придумывает. Если ему нравится то, что он делает, ну, типа, заебись. В общем-то, ну, типа, я, я нейтрально к этому отношусь. Так что в этом плане ничего даже сказать не могу. Удачи им в музыкальных и всяких других творческих направлениях. Ой, блядь, я так ждал этот вопрос. Давайте, короче, затрем за гипотезу симуляции. Ну, давайте, блядь, затрем с вами за гипотезу симуляции. Ты понимаешь, типа, о чем эта хуйня? Это, типа, теория о том, что все мы живем в виртуальном вымышленном мире. И ну типа все все все это короче и, все это короче игра типа такая GTA на супер максималка вот и все уже давно предрешено и в, ти, в, в тебя играют прямо сейчас короче ну или да или Sims на максималках в твоем случае да пускай будет так вот мы, короче, э, я, я даже с друзьями обсуждал эту теорию, типа, очень долго, даже не один час. Смотрел всякие видосы, изучал все это. И это звучит все очень интересно и романтично, но, типа, я склоняюсь к тому, что это хуйня все полная. Потому что это такие, типа, теории... И гипотеза, типа, происходит от недостатка знаний, мне кажется. Изначально, когда люди не особо разбирались в физике, математике и прочем, они выдумали Бога. Вот, а, типа... Ну, то есть, они не то, чтобы выдумали Бога, типа, они объясняли необъяснимое, типа, волшебством сначала магией, потом религией, потом язычеством, еще чем-то. Вот, и мне кажется, что эта теория, это что-то одно из этого. Это интересно, красиво очень звучит, но... Мне кажется, типа, надо обладать куда-какими более крупными фактами, чем, блядь, какие-то там несостыковки в законах, типа. Мне мне кажется, не знаю. Не думаю, что я, короче, чей-то аккаунт. Да, блядь, не знаю. Так, что в ближайшее время ожидайте, и над чем работаем? Так, над чем мы работаем? Блять, вот так вот в двух словах теперь скажи. Я, я сейчас работаю над треком на альбоме Тима Аминова. Он выйдет весной. Это человек занимается электронной музыкой. Вы, наверное, видели, ранее я у себя выкладывал его клипы «Орфей», который там, по-моему, по-моему, снимал. И чувак, ну, то есть очень заморочен на электронной музыке, очень сильно заморочен над звучанием. И в целом ну, делает очень интересные такие нетривиальные штуки. То есть это не просто грустно там весело, это какие-то интересные настроения, необычные. Вот. И мы с ним, типа, делаем тречик на его релиз один. А... Что, что, что еще что-то у меня должно было быть? У меня, по-моему, два трека отписано Бадману на его релизы, по-моему, два даже релиза. вот. А, это на одном, на одном, кстати, будет, если я не ошибаюсь, с этим, блядь, а, как раз, типа, и No Lay, и бомби. вот, у нас должна быть совместка, типа, что еще должно быть? Мы сейчас работаем над клипом, подгружаем очень много всяких интересных штук, и из-за этого, блядь, меня сбивают тройки. Должны все приступить к тестовым съемкам, но никак не получается, потому что, типа, ну, подготовка сама к клипу, типа, очень тяжелая, и не совсем это все получается. Потому что у меня произошла какая хуйня. А, как только я дописал свой релиз, у меня начал дико крашиться комп, и я снес все, что у меня было, и уже не мог это поставить обратно. Потому что по каким-то не по... необъяснимым мне причинам плагины, блядь, и прочая всякая хуйня у меня уже не так хорошо ставилась. Какие-то там Permission Rides какие-то я не мог обойти или еще что-то. В итоге, ну, типа, я психанул и решил сделать для себя эксперимент. И типа, скинул мак и пересел на винду. И открыл для себя очень много новой и интересной хуйни. Вот. Что-то -что из этого, на -на надеюсь, получится интересное. Я думаю, что... Вся вот эта вот э, непонятная работа выльется в какой-то определенный микстейп, который я покажу весной, надеюсь даже ранней весной, а, но это не будет какая-то концептуальная составляющая, еще что-то, это будет огромный продолжительный как срок работы. В не совсем понятно, каких жанрах, но, скорее всего, это будет юки drill, скорее всего, это будет юки рэп, скорее всего, это будет какой-то другой европейский или западный рэп, и это будет, типа, смешиваться с граймовым каким-то определенным звуком, потому что есть еще какие-то такие интересные коммерческие вещи в грайме, которые мне очень интересно сделать, но до них еще, типа, надо дойти. Я не знаю, если напишутся, они напишутся. Я обязательно вам их покажу. Мерчуху сделаем. Клип сделаем. Ну и все, пта, А что нам еще в жизни надо? Ну, не знаю, короче. Возможно, появятся какие-то еще... Как, как, как только что-то появляется, я вам в основном об этом говорю. Либо в Телеграме, либо еще где-то. Вот. Что нужно, чтобы начать записывать музыку? Совет для начинающих, так сказать. Бх... Ничего, телефон на самом деле, потому что вот у меня, когда не было ни микрофона, ничего, типа, я понимал, что, ну, типа, нормально я более-менее звучу или нет, отправляю просто войсы своим друзьям, типа, в телеге, мы постоянно обменивались войсами с демками, и когда кто-то говорил, типа, блядь, вот это охуенно, пошли на студию и записывали, а так, типа, зависит от того, какое качество ты хочешь получать. <связать> mm -hmm. новый альбом Продиджи стыд за самоповтор или удовлетворение фанатов, допустимо, ли для метров ничего нового не использовать, или это даже похвально? Блядь, да вот, типа, знаешь, на самом деле, ну, дохуя таких людей писали такие, ну, типа, треки, как Продиджи. Сколько таких ты сможешь назвать? А я вот не смогу назвать ни одного, потому что эти люди, блядь, в свое время сделали просто мировую революцию в электронной музыке. Ну, и как бы... Блять, типа, если человек, ну, сделал что-то охуенное, это не значит, что теперь, блядь, по щучьему желанию, по щучьему велению он должен, блядь, встать на конвейер и каждый месяц, блядь, культы вот эти вот выкидывать, чтобы они все, блядь, культовые были, мультиплатиновые. Такая хуйня удается единицам на всей, блядь, планете... Какой-то определенный момент их жизни. И эта хуйня происходит раз в десятилетие, типа. И то, что они там таким образом уже отбивают свои бабки, там, типа, играют старым звуком на старую аудиторию, блядь. Отбивают бабло еще, ну как угодно, то есть называть. Типа, обвинять их за это как минимум, блядь, нельзя. Потому что, ну, типа, ты тупо такого звука бы не слышал. Хотя, может быть, слышал кто-нибудь за них бы сделал просто и все. Вот. Поэтому, типа, я очень, ну так, типа. От, от, от, Хуево отношусь к таким типам мыслям из разряда, блять, вот типа ебать, он написал первый а, альбом, и он разорвал весь мир, а второй написал, и он разорвал полмира. Вот, ебать, он пидорас, надо его, блять, хуесосить. Да нет, типа, он остается таким же легендарным. Вот. Мне кажется, все должно быть именно так. Ну, я, я по крайней мере, как исполнитель, типа, у меня есть какая-то солидарность. Я, я прекрасно понимаю, что это такое, блядь, написать трек, который потом переплюнешь. И, ну, типа, дело не в том, сколько ты стараешься. Граем или мамбл-рэп? Нет плохих жанров, блядь. Мне, мне, мне типа, я, я даже не знаю, как на этот вопрос ответить, типа. Ну, то есть... Mumble рэп, ну, наверное, грайм для меня лично звучит лучше, потому что в Мамбл рэпе, ну, типа, делают немного все не в ту сторону, в которую мне нравится. Если бы делали бы лучше, мне бы нравился больше Мамбл рэп. Но в нем есть интересные ритмические интонации. Ой, блядь, всякие ритмические конструкции, всякие интересные интонации, которые прикольно можно по-разному использовать, типа. В принципе, рэп так и эволюционирует. Появляются какие-то разные, ну, мне, по крайней мере, так кажется, проявляются разные всякие ответвления от основного рэпа. Из них собирается все самое лучшее и уходит в рэп. И рэп идет дальше так. То есть сначала это был, блядь, Dirty саус потом это был трэп, как бы звучащий и, и в том, и в том случае на 808-х. Сейчас это, в принципе, рэп. Он звучит так. Рэп без 808-х, блядь, очень редко бывает. Вот. Я не могу назвать никаких фрешманов этого года, по причине того, что я тупо не слушаю русскую музыку. Я, ну, то есть я честно, искренне не ебу. А, как ссвечу, EP, есть кто-то, например, для фита? Ну, не знаю, пи хочу быть более, <свеч> более осознанным, когда я, ну, типа, проведу свой результат работы вот в этой efl э, до марта месяца. Тогда уже задумаюсь об эпихе. Ну, а может быть, просто сяду за арбом сразу. Хуй его знает. Столько еще всего поменяется. В треке «Пепел» крутой припев. Будет ли что-то похожее? Блять, вот. Ага. Ой, тут еще написали, что-то я не нажал. Что он скажет насчет критики Антона Заб по поводу ФБ-4? Я, я не смотрю, что он делает. Поэтому не могу ничего сказать. А сколько релизов стоит ожидать в 2019 Сколько релизов, блядь? Если вы из оптовых поставок, наберите нам, пожалуйста, на почту. А как ты справляешься со стрессом? Чувствуешь ли ты какую-то творческую ответственность за то, как могут понять твои тексты слушатели? Блядь, ну, типа... Не знаю, большинство, ну, слушать, ну, людей, которые слушают мою музыку, тебя, они все через жопу воспринимают, поэтому я не могу за это нести ответственность. А как как я справляюсь со стрессом? У меня есть плойка. Все. Я выключаюсь нахуй дня на два, на три и все. Увидим ли мы тебя на РБЛ? Блять, нет. А... Слышал ли когда-нибудь про британцев активист адовая смесь Мэт Metal, Ледженда с Грайм Чит? Чего, блять? Ну-ка, давайте послушаем. Девиз, все, я вспомнил эту хуйню да, мне недавно показывали, месяц где-то назад мне показывали. чем блять блядь, если не ошибаюсь, мне Еник показывал клип с этими пацанами. Да, и он говорит, типа, смотри, как можно, я такой, блядь, нихуя себе, типа, реально можно. Ну, прикольно, интересно, но мне очень сильно напоминает, э, это, э, блядь, Foreign Beggars. Правильно я назвал? Да, foreign beggars. Ну, типа, такое. У них более электронное, но вот именно они ранние почему-то мне вот прям напоминают. Вообще было вот какое-то время, типа, когда в электронной музыке начали появляться такие, типа, <связанная> гибридные чуваки, которые вроде бы и рэп читают, но читают, типа, под электронщину исключительно. Но блядь, у них даже читка, типа, блядь, вот эта вот бумбэповая блядь, какая-то. То есть, Фора с Доб Диоди, которые хардкор хип-хоп хуячат просто под воблу. Да. Кто еще? Вот, активист. Э yeah, По-любому еще кто-то есть. Еще кто-то, блядь, Маргер, по-моему, в Грамме пытался что-то тоже под дабстеп запулить, блядь, не помню. Ну вот, короче, была какая-то такая определенная типа волна, и что-то мне подсказывает, что они вот из тех годов, 12-х, 13-х, да, да, добавишь текст из терминала куда-нибудь. А, ну, типа, я, я так, я подумал, что все в этот раз все поняли. Потому что я читал вроде не так жестко. Да, ну Вроде да, понятнее, да. в этот раз понятнее, вот, чем обычно, да, блядь. Настолько жестко. Хотя у меня есть такая хуйня, я пишу типа быстро, если, если пишу быстро текст, и сразу его записываю, я послушаю такой, думаю, блядь, вроде нормально. Через два часа я возвращаюсь, включаю, и я типа нихуя не могу разобрать, что я читаю, он типа как будто другой чувак. Я успеваю забыть этот текст если жаждет нет шанса нету хотя может быть и есть вдруг ты успеешь за 10 секунд скинуть трек сообщения группы но ты же ведь не успеешь правильно у тебя осталось всего 5 Давай. Нашел хату на новый год. Да, я нашел хату на новый год а какие свои да, да, блядь, даже заплатил за нее какие места в москве можешь порекомендовать к посещению кроме твоих концертов можно сходить в ховринку ничего но ну, еще не снесли же ведь. блять, я, я с 2000... блять, какого? С 2010-го, наверное, года слышу, что ховринку сносят, но никто ее еще не снес. Ба -ба -ба -ба -ба -ба. Какие так какие места? Аня, какие места можно порекомендовать в Москве посещения? Мы не можем порекомендовать места, в которые мы ходим. Мы не, мы не можем. Все, пацаны. Сидите дома, смотрите в окно. Версус. Версус в СПБ. Да. Да. Сука. Блять, я. я из-за того, что активистов врубил, я не могу плейлист вернуть. Блять. Так. Ой, блять, вообще охуенная тема. Говорят, снесли Ховринку. Уже снесли. Нихуя себе. Интересно побольше услышать о твоей молодости, приободряют истории, как люди под... Да, я все еще молод, поэтому я рассказываю истории прямо сейчас. Король Грайма был, есть и остается Вайли И всегда им будет Как, блядь, можно нахуй Королем, королем кого-то другого считать, кроме Вайли Так А чего так мало написали? Я, может, что-то пропустил? Да, это пиздец просто Полночный Вообще пизда полная, просто, блядь, Любил постоянно нахуй значит еще что битблок, блядь, что другие, вот у релиз вышел, нахуй, просто, на каждый, блядь, ритм идет. Вообще, на самом деле, короче, у меня очень большие надежды, что вы начнете вот врубаться именно вот в такой, типа, эски звук. Это э, Вот это, конечно, можно читать, но это по большей части самостоятельная хуйня, типа как инструментальный грайм. И там, типа, взяли очень много олдскульных звуков из эски Грайма, э, которые еще пуляли вот. В... На самом рассвете жанра и их типа очень сильно преобразовали И причесали, и привели в коммерческое Очень охуенное, ну, по сравнению с тем Что было, в очень коммерческое состояние И типа, чуваки батлятся такими ритмами То есть они показывают именно свой стиль Свой скилл максимальный Тут за йогу, раз разъебу Просто полные идут по Посмотрите видосы битбос, Послушайте Льюи Би Послушайте Rapture 4D Блять, сумасшедшие чуваки Руткид тоже охуенный, но Руткид немного не по этой теме, хотя, в принципе. Блять, вот это тоже охуенная тема. Ты слышал ее Джей? <связывая> это вот как раз то, о чем я говорю. <связывая> Блядь, охуенная тема просто пиздец. Я не понимаю, как мне можно не врубаться, блядь. Фонк охуенный жанр. Мне очень нравится его атмосфера и перкуссии вот этим. Немножечко. Все, я снова с вами. Это треки я плейлист формировал э, под э, сетом граймовым. О, можете зайти там все посмотреть, в принципе. Блять, ну это э, грайм -сет, конечно, тоже, блядь, не, не, не самая простая штука, которая нам далась, на самом деле. Потому что, типа, ну то есть, э, я ее сделал с... Это, этот эфир я сделал со второго раза, и то только потому, что мы хотели, типа, сделать несколько тейков, а, ну, и потом выбрать, соответственно, лучше. Мы сделали 2 по 12 минут, нас уже выгоняли, блядь, со студии, потому что там, надо, там блядь, надо было кому-то убегать. Все это оборудование, которое мы везли, мы думали, что мы не сможем подключить и записать и пульты, и микрофон одновременно, блядь, будет задержка, еще какая-то хуйня». В итоге мы кое-каким образом, блядь, это сделали, это все просняли, я приехал домой, срезал, по-моему, начало с сета, потому что оно, ну, типа, не такое пиздатое было, вот, и, типа, оставил чуть больше, чем половину. Да, да, да, Докрутил этот звук, сидел его, блядь, еще сводил где-то, не знаю, как он там, блядь, насколько он пиздац сведен, но меня вроде слышно этого достаточно, блядь, я думаю, вот, и выложили эту хуйню, но, блядь, я больше никогда не буду заниматься организацией такой хуйни, мне нужен человек ответственный отдельный под это, очень тяжелая штука в плане организации. Заебись, что новогодний микс охуенен, и те, кто были на концертах в туре, они должны знать, что именно про эту штуку я и говорил, что я хочу, типа, запустить такой формат, но я, к сожалению, все не мог то раздобыть помещение, то сделать еще какую-то штуку, то, блядь, я приходил на какие-то радио, мне говорили какую-то хуйню, типа, и я, у меня была боязнь, типа, что проект, блядь, скатят в говно, типа, стоит мне только отвернуться в какую-то сторону, и не совсем понимал, как вести этот проект, потому что им надо очень плотно заниматься. В конечном итоге я психанул, блядь, взял камеру, взял бегальф и пошел и снял сам с собой, типа, ну а дальше как будет. Сора, Вайли, скепты и уход из ББ, ну что думаешь? Ну типа, блять, я вот на эту хуйню еще, типа, разговаривал еще, по-моему, с Ноулэй, типа, когда я говорил Ноулэй, типа, что... Вайли uh, 10 скепту за то, что он поп-стар, но Лей мне ответила, ну блядь, Вайли тоже поп-стар. Ну и правда, блядь, Вайли поп-стар, потому что у него коммерческой хуйни столько, просто ебанешься. И он на своем Godfather альбоме тоже пытался, блядь, делать такие попсовые вещи. Он пытается петь, блядь, в Грайме. Какая-то тоже такая, блядь, непонятная, странная хуйня, типа. Че, они срутся? Да, блядь, ну... Я могу строить только догадки, блядь, и какую-то сплетническую хуйню, а по факту, ну, я не знаю. Но, типа, Юки Дрил, как я услышал от многих, типа, и сам, в принципе, к этому пришел еще раньше, что Юки Drill является эволюционной формой грайма, ну, ну, потому что, блядь. Кстати, всем советую заценить видос а, этого, блядь. А, ничего не заценивайте, нахуй. У нас же здесь новогодний радиоэфир. Мы будем включать это. Правда, вы будете ну, слушать, а не... <соценно> а не смотреть. Ну ладно. Ты слышала его тему на Дейли Дайпе Big Shaka? Он сделал в этот раз охуенно. Ну то есть это не так, чтобы это типа комично, у него флоу заебатый. Ну здесь нет, вот дальше будет охуенный. И все посмотрите тоже Дэйли Дапе с бигшаком. Давай. Во-во, смотри. Блять, здесь вообще пиздец. Once I caught a fish alive Six, seven, eight, nine, ten Then I let it go again and again And again Then that fish went pen I saw Keisha, I saw Ken He was holding a skank under his skirt He called it kill Big man I don't kill Older man, drink, it was spilled That was coconut milk When I go ching ching ching chin for the cheese for what See your ex in bed for what longer, keep me. Before bed, I drip nest Yo, yo, man's black, my hair is black, Track, black, your girl is She's your black, She's got a back, this what is that? Round of applause, clap, clap, clap, flex with stack, it ain't. Типа, тем, кто немного хотя бы врубается в ритмику И для кого грайм это, блядь Не просто какая-то, ну, типа, тараторка, блядь Или еще что-то То, типа, если вы врубаетесь немного в ритмику Вы услышите, что, типа, очень дохуя просто Похожих вещей в в ритмике Которые используют Вики Дрилити типа. То есть перенесли, блядь, просто с... Ну, не так, чтобы, блядь, конечно, перенесли с одного другого Очень много смешали И, типа, получилась очень крутая, охуенная тема Вот, поэтому Вы меня поняли, короче Мне написали, почему любишь высокие технологии, почему-то написали в ЛС паблик. Ну ладно. А, Блять, а не знаю. Меня что-то... Как-то с самого детства фантастика привлекала, потом в какой-то момент начали прикалывать технологии, но, как оказалось, впоследствии не на уровне решения задачек и всякой вот этой вот дресни, а в плане вот всякой теории, блядь, и прочей-прочей-прочей такой хуйни, которую не надо, блядь, проводить вечерами за уравнениями. Вот. Ну... Потом это все как-то типа забылось и заглохло, а в последнее время типа вернулось и увернулось, блядь, с утроенной силой. Плюс очень много развилось, очень много новых интересных штук появилось, очень много вещей, блядь, есть, э, развивается в 3D технологиях, блядь ткани, какие используют, типа, люди, то есть, синтетическим способом сплавливают там разного вида, получают их э, искусственный интеллект, то есть, его применение в одежде, прочее, прочее, этой всей хуйни просто валом, и получают люди такие, типа, продукты. Просто, ну, типа, если не быть ограниченным и не думать, что, типа, вот, у нас есть там Apple, блядь, и есть еще там Samsung, то на самом деле фирм ебанись сколько, ну, типа, и стартапов ебанись Ибо сколько, которые делают сумасшедшие вещи. И, и по графике делают сумасшедшие вещи, и в технологиях делают сумасшедшие вещи. И, блять, за этим глупо не следить сейчас. Потому что. Ну, типа, ну, ну, я не знаю, может, я не прав, но, по-моему, дураку понятно, что рано или поздно к этому все придут. Это, типа, не какая-то там хуйня, где в песочнице, блядь, люди ковыряются, типа, дети ковыряются, поковыряются, забьют хуй и, типа, все пойдет дальше. Нет, ёб твою мать, технологический прогресс, типа, его развитие, рост неизбежен, и это будет внедряться в жизнь людей. Типа, посмотрите хотя бы тот же 3D принтер, ну... То есть сейчас уже, блядь, мои знакомые есть, которые ведут курсы по ну, обучению 3D печати на этих принтерах. Раньше, блядь, надо было, не знаю, там, бюджет, блядь, Молдавии взять, чтобы 3D принтер купить. Ну, а, а типа сейчас это все более-более-более компактно и дальше-дальше-дальше идет. Так что... Вот поэтому я этой всей хуйней интересуюсь. Ну и, конечно же, потому что мне в первую очередь и интересно. Если бы мне было неинтересно, мне бы нахуй ничего в этой жизни уже не помогло и не заставило бы меня. Чё, чё тебе за игры разъяснить? Мне написали, разъясни за игру. Разъясни, разъясни за игру. Ты играешь, блядь? Я не играю, Эфир сколько ведут? Да минут 20, наверное. Ну, сколько, сколько эфир идет? Давайте отвечу еще на пару вопросов и пойду есть. Почему? Да пта, блядь. Ты просто... На заднем плане плейлист играет. Да, кстати, надо будет по-любому нам с вами создать еще какой-нибудь пост в э, ВКонтактике, где мы будем друг друга поздравлять э, с наступающим и делиться итогами, короче, этого ебучего 2018-го. Определенно надо будет создать, но, наверное, еще рано. Я что-нибудь придумаю интересное. Или не придумаю, просто, блядь, пост напишу и все. Такая вот хуйня. Будет ли батл фит с Тилсом? Блядь, что? крисмасс это охуенно, но ну, у тебя там голос в один момент сорвался, забыл. Ну, у меня не сорвался, не знаю, просто интонация такая, типа. На самом деле, очень нервная хуйня, когда, типа, читаешь такие сеты. Ну, когда именно, блядь, в лайф, типа, похуй выходишь, пуляешь, блядь, как обычно, типа, часами. А когда на камеру, ты паришься очень сильно за то, как это все выйдет, что-то там еще. Но... Уже на втором бите эта вся хуйня закончилась, и, типа, наоборот, время очень быстро летело, я еще хотел дольше записывать, но нас уже прогоняли, блядь, со студии в этот момент. Какое <свы> у тебя образование школьное? 11 классов, блядь. Все три бита просто разнесли нахуй. Ну, я когда смотрел этот сет, я тоже, типа, немного так, это... Ну, не то, чтобы я, конечно, удивился. Ну, то, что, типа, граймовые биты можно какие угодно стелить, но, типа, бейслайн вставляешь, и все, сразу динамика в 2-3 раза повышается. Причем, блядь, типа, <laughs> ну, по бейслайну, типа, очень-очень-очень мощный продакшн, потому что это хиты, которые, типа, еще какими-то очень-очень серьезными продюсерами за, ремикс... за ремикшины были. Вот, и из-за этого звук, конечно, ебейший пиздец получился. У меня, блядь, треки так не звучат, как этот ебаный сет. Мне, мне просто присылают, блядь, смайлики. Открой, пожалуйста, плейлист. Так, а нахуя мне его открывать? Зайди в паблик, открой его сам. За хуйня. Ну, давайте, короче, Мамдам, подсуетитесь, блядь, вопросами на общак, блядь. Давайте, скиньте что-нибудь интересное, чтобы я еще с вами поговорил, а то вы мне смайлики одни отсылаете, блядь. Какие жанры, кроме UK саунда, нравятся? А, сука, хотел сказать Future Garage, блядь. Minimal Techno. Британская Techno мне нравится. И, и с этими, блядь, с детройт аккордами Обожаю, блядь, просто. Не знаю. Из европейского электронного саунд-попа. Я точно ничего не слушаю. А... Ну, потому что, типа, всякий шведский хаос, это, блядь, немного не моя тема. А... Я даже рэп, если честно, слушаю хуево. То есть, я... меня сейчас, типа, короче, я все слушаю, типа, в качестве референса. Я сразу начинаю думать, типа, о пиздата, блядь, что здесь за фишки, что здесь за фишки. Я нормально музыку слушать не могу. Единственное, что я могу нормально слушать, это всякие типа э -э -э, минималистик трэповые миксы, фьюче-гаражовые миксы, минимал э -э техно миксы, и вот такая вот хуйня, под которую я типа либо дизайню что-нибудь, либо просто сижу, залипаю. Вот. А все остальное, ну типа, вот я вам включил музычки послушать. Но я, я нихуя, не нет, не слушаю это обычно. Там саунд написано было. А и другой вопрос получается. Мандом. Блять. Как, как, как не колхозно назвать мандом? Ну ну типа, ну типа генг, да, типа сквад, блять. Блять. Ну я не могу сказать братва, блядь, потому что это уебищно звучит. Ну ну, ну ну, да, типа, просто склад чуваков каких-то, короче. А, что там, скенг? Скенг это с... ствол, по-моему. Там пушка. А, вагуан? Вагуан это типа сокращение от what's going on, типа. Ну, грубо говоря, как васап типа, здороваются так. Или задают вопрос, типа, в чем дело, нахуй, что там, как you там. Done. You don't know? Ну, ты не врубаешься. А, Граем как перспективный жанр в музыке. Видишь его? Ну, блядь, типа, я заебался на самом деле на эту хуйню. Гялдам? Ну, Гялдам это, типа, то же самое, только с тёлками, как мандом и Гялдам. Блядь, короче, типа... Я ничего не могу думать по поводу жанра, блядь, потому что один раз, блядь, грайм был уже мертв несколько лет, и все таки типа, ёпта, грайм is dead, грайм is dead, потом нахуй пять хитов, блядь, по-моему, выскочило в течение двух-трех месяцев, и типа, грайм разорвал нахуй на весь мир. И по такому принципу работают все жанры музыкальные на этой планете. Если у жанра нет развития, не появляются новые имена, не происходит развитие самого жанра, то есть ну, новый звук, новые пиздатые штуки, хиты. Если этого нет, жанр погибает. Любой, даже рэп. Все, типа, это, в это сложно поверить, блядь. Но и, и, кроме техно. Техно похуй. Вот, вот техно никто не... Невозможно, блядь, убить техно, блядь. Ну, сколько, блядь, ему лет, ебаный в рот? Он неубиваемый просто. Ни, ни, ничего не меняется уже лет 10-20, блядь. Вот. Техно единственный, наверное, жанр, которому просто похуй. Вот. А все остальные... Не, был, не будет хитов, не будет развития жанра, не будет новых имен. Все. Типа жанру пизда. Любому. Сейчас, типа, в Англии... Огромная платформа Типа дриловая создана И чуваки, которые, блядь, ну растут На этих улицах, скажем так Они пойдут дрил читать, блядь, они играем И это очевидно, потому что, это, ну типа Они варятся в этом Как только у них это произошло как явление У них сразу появились масс-медиа свои Неважно какие, у них сразу появились Типа сразу люди, которые работают Чуваки, которые учатся это делать Типа сразу биты начали писать Все, то есть образовалась маленькая индустрия и они сидят и хуярят это до бесконечности. На своих типа новостных э -э ресурсах э -э ротируются и типа ебут в рот и кладут хуй на всех. В России этой хуйни типа не произошло. То есть, конечно же, были крутые треки и так далее. И вроде бы были как грайм СМИ, но вот этой вот самой типа индустрии так и не произошло. Она вся такая, через жопу, блять, была. Вот. Поэтому, типа, говорить о каком-то развитии, это и должно быть, по сути, развитие. Сейчас развитие грайма должно быть в том, что в нем должно быть дохуя имен, которые, ну, там, не знаю, больше, чем 10 тысяч подписчиков будут. И должны быть какие-то СМИ, которые, ну, ну, короче, вы понимаете, должна быть движуха. Движухи нету. Поэтому... Так что, что будет с жанром дальше, я не знаю. Но боюсь, что ничего, типа. Просто эпоха заканчивается, может быть. А может, не заканчивается. Может, Вайли начнет исполнять дальше. Вайли, А? Кроме Вайли, кроме вали всем похуй типа мне сказали что драйку мне мне бегал сказал что все типа драйк убил э, грайм как Но это блять как как как как явление потому что блять все после него блять хотели это ну, ебашить рэп и типа ротироваться worldwide а не ебашить грайм только на англию Ну это вот все там он сказал meet the u.s rappers and Don't do grime anymore, что то такая хуйня какая-то угарная, блядь. Ну, no, типа, блядь, пообщайся один раз с америкосами и забудь, нахуй, про грим, блядь, типа. Да. Сегодня написали, блядь, короче, на канобу, типа, вот, Никита там, блядь, стелит на ритмах и там э, выложил короче он еще плейлист с такими известными хип-хоп исполнителями как флей Ди блять Флейва Ди это баба продюсер сейчас она играет и она не поет если что поет Мис она продюсер именно она просто пишет гэдж блять пиздец Альбом у тебя на очках? Посмотри внимательнее. А, так, так, так. Ну, блядь. Я вроде постарался ответить на все, что мог. Короче, блядь, готовьтесь, заряжайтесь новогодним настроением. Был очень рад с вами всеми пообщаться, потому что в следующем году мы будем вас всех жестко пиздить музыкой. и Будет охуенно. Будет много всего, будет много интересного. А Если вам не будет это нравиться, мы создадим отдельную телефонную горячую линию, где мы будем говорить ваше мнение, очень важно для нас. Не знаю, что-нибудь придумаем, в общем. Короче, давайте, на связи, всех обнял. Да ёпта, блядь.